Приветствую. Итак, новый заход в автономию. Ну, два дня пил квасы, минералки, немножко чаев, воду отодвинул, исключил. Вот. Сегодня третий день, я исключил воду. Ну, посмотрю. Во всяком случае, пока ее не пью и посмотрим, как пойдет дальше. Вот. Ну, об этом как бы все. Вот. Но я же вам обещал некоторые свои мысли по поводу автономии и немножко логические рассуждения, соответственно, физика, психика и все такое. Как я уже говорил, да, аппетита его, в принципе, не суть, но его можно убрать. Это легко делается, он просто ложится на полку в принципе и все. Вот, да, в буквальном смысле. Вот, по поводу чувства тяги к еде, голод. Голод это ложное чувство, на самом деле никакого голода нет. Есть просто пустота в животе. Вот, ну, как бы Какое-то время она есть, потом она проходит. Как бы, вот, есть тяжесть поели, а есть пустота в животе. Вот. А чувство голода на самом деле это иллюзия, ее нет, тяги к еде нет. Вот. И по поводу психики и физики. Ну, небольшое отступление, понимаете, я вот занялся тем, что решил для себя выяснить, а в чем разница между ретритом и сатсангом. Вот. ретрит это нечто уединение для самопознания а сатсанг это объединение вокруг учителя неважно где не обязательно уединяться просто люди объединяются вокруг учителя побыть его поле и предполагается что все что говорит гуру учитель да ну, гуру это санскрит это поднимать значит подъем вот учитель их поднимая до своего уровня, так сказать. Все, что говорит гуру, это истина. Я не гуру, я не провожу сансанги. Все, что я говорю, это мои мысли, а не претендую на истину. Мысли слова так скажем. Так вот, человек подтянулся раз, более трех тысяч раз мировой рекорд там Гиннесса, что ли, он даже попал. Вот. Скажите, он на физике подтягивался. Нет, понятно, на Подтягивал ли он физику? Да, несомненно, сухожилие все это организм подтягивал, он доказывал голове, что это возможно, что тело может, а потом голова, соответственно, доказала телу, что он может и без всякой физики. Скажите, откуда он брал энергию? Что может официально наука сказать о том, на какой энергии он подтягивался? Ничего. Она ничего не знает об этом, поверьте, просто не знает. И меня улыбают различные доктора наук, которые говорят, мы все знаем о голодании, вот и так далее, диетологи, о калориях рассуждают. Да. Господа, вы ничего не знаете об автономии. Вы не знаете, на какой энергии живет тело. Вы не знаете, на какой энергии подтягивался данный человек. Это как пример подтягивания. Можно много других примеров привести. Так вот, теперь скажите, я беру свой опыт, свой опыт. Вот в свое время я развязался с курением и алкоголем. Скажите, как я подготавливал физику, чтобы вот эту привычку курить и выпивать исключить из своей жизни? Никак. Эта привычка. Я никак не подготавливал себя физически. Просто раз и исключил. Просто я нашел свой способ. Вот. Я пробовал физически ограничивать количество сигарет и так далее. Но это все бред и не получилось у меня физически это ограничивать вот это все ерунда вот. то есть много способов физических пробовал они не сработали вот. поэтому все оказалось в голове в голове я это выключил и соответственно от этих привычек избавился вот. это все в голове соответственно была привычка ее не стало физически я себя никак не подготовлю Поэтому вот чувство есть – это тоже привычка. Нужно ли себя подготавливать физически? Скорее всего, я думаю, это все для того, чтобы убедить голову, что это возможно. Думаю, некоторый момент есть. Тут несколько все посложнее. Но мы всю жизнь питались, да? и поэтому убедить, что мы можем брать энергию не только из еды, довольно сложно. То есть какой-то какая-то небольшая возможно подготовка и нужна. Но это все для головы. Здесь психика впереди. Все же психика впереди. Вот, Будем делиться своими мыслями с вами и дальше. Вот. Я пока убежден, что прорабатываю в первую очередь голову. Да, еще один, момент, еще один момент. Дело в том, что я думаю, все же есть разница, кто входит, мужчина или женщина нюансы есть. Но не стоит отрицать, что мужчина ничем не отличается от женщин. Отличается. Я думаю, вход в автономию тоже будет отличаться. То есть то, что у женщин доминировало при входе в автономию, у мужчины может вовсе не доминировать. Поэтому здесь я все же слушаю и женщин, и мужчин, но, как говорится, слушаю себя в первую очередь. И все же ну для меня, как для мужчины, мужской опыт, конечно, будет в данном случае мнение доминировать. Но просто нюансы, <laughs> нюансы энергетики. Вот. Но всем спасибо и до следующего видео.